Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами встретились, чтобы украсить тортик, как обычно. Я извиняюсь, что я задержалась, у меня времени не было. В общем, сын больницы меня. Мотаемся. Значит, сегодня я хочу сделать тортик. У меня сегодня красный бархат. красный бархат делать я уже вам показывала, у меня есть на моем канале. Но я в описании напишу там всю, всю рецептуру, сколько что я добавляла, какие ингредиенты здесь в красном бархате. Крем я взяла на этот тортик в этот раз. Творог, Творог сахарная пудра, сливочное масло и ванилин. Я мягкий сыр не делала. Я говорю, я в домашних условиях его делаю, но я в этот раз не делаю, я просто творог. Творог здесь, мелкий-мелкий такой, знаете, вот, я покупала его. Вот. такой, все равно он получился такой пышненький такой крем, хороший, вкусный, очень мне нравится. Так что вот так, я вам покажу, сейчас как я его буду украшать. Вот я вот только что взбила крем, я даже венчик не вынимала, вот отсюда. Сейчас я вам покажу. Вот. вот видите, вот такой плотный получается у меня. вот Крем я делала на одну порцию, как обычно. И сейчас мы будем с вами выравнивать тортик. Я сейчас поделю тортик, как обычно, по тарелочкам. Я всегда это так делаю. На цветочке. Сейчас я... Крем сюда выложу вот вот. крем хороший плотный получился не знаю мне девочки вот спрашивают часто вот тюльпаны не получается крем вроде вот плотный да не знаю вы или перебиваете его крем сироп может не доварили правильно вот, вот так он у вас получается вот так вот. Освобождаю прямо отсюда. Вот. Я сейчас по тарелочкам распределю, на что мне вот нужно. Я, я всегда так делаем, уже показывала, говорила, да. А потом буду. Сейчас... Сколько мне нужно, столько я и беру. Это мы будем, вот остался, да, крем. И это у меня будет все для выравнивания тортика. Вот, видите? Вот такой вот крем, получается все. Я не знаю, что у вас бывает, у кого-то не получается. Ну, не знаю. Значит, так вот, я хочу. Вот я пораспределяла, и тарелочки сюда сразу отставляю. Пускай тут будут. И я хочу сделать цвет. Такой вот солнечный лимон. Это индийский краситель, сухой. Вот, сухой краситель. Я немножко сюда сейчас... Вот, немножечко. Все, хватит. Мне нравится тоже. Вот, насыпала. И немножко сейчас я его перемешаю. Это у меня такой будет цвет Тортика сверху, такой вот мне захотелось, захотелось таким цветом сделать, я его сейчас сделаю, будем выравнивать, такой нежненький будет цвет, вот я перемешиваю хорошо, я решила вам показать все как, что зачем я делаю как я делаю. Ну, как крем делать я вам уже да. показывала. У меня езжешь на канале, заходите, смотрите. Я все подробно там рассказываю, показываю. Вот смотрите, вот такой крем получается, вот нежненький, видите такой. Можно чуть больше добавить красителя, чтобы он был такой насыщенный. Но я не хочу, я хочу, чтобы он нежненький такой был, знаете, вот. Не знаю, видно вам хорошо или нет, Ну, вот такой вот. И я сейчас буду его уже вот обмазывать, да, крем кремом тортик наш, вот и так вот промазываем, крем я же говорю, я захотела такой взять, просто творог, и поверьте, это очень вкусно получается, вот так вот. Сейчас я беру палеточку. Бока я вот так вот палеточка. Это тортик я делала для моей сестрички. Она приезжает сегодня в гости до меня. Она была на работе в Москве. Приехала на 10 дней. И выделила время приедет сегодня так я решила ей сегодня такой тортик она еще такой не пробовала я ей сделаю пускай покушает Сейчас вот так вот делаю, промазываю, а потом будем выравнивать. Сейчас покажу, какой насадкой мы будем сегодня цветочки делать. Мне захотелось только такие вот цветы сегодня сделать. И все, не розы, не хризантенку. Я вам покажу. Тоже красивый цветочек получается. И сейчас я буду вот немножко вот остался крем. Видите? Ну ничего страшного. Посмотрим, может, куда еще нужно будет. Я сейчас буду выравнивать наш тортик. Водичка у меня здесь комнатная температура. Водички. Вот. вот так я намочила хорошо палеточку. Я ее не вытираю. опять вот научила. Вот так получается. И теперь бока торта. Аккуратненько, вот так ведем, не спеша. Вот так. И выравниваем. нужно сейчас добавить немножко так добавляю вот крем немножко И у нас вот видите рассвет да есть И вот так осторожненько заглаживаем Буду делать окошечку сверху, бордюрчик такой сделаем. Вот форма торта у меня круглая, да? Я подложку взяла квадратную. Мне захотелось квадратный. Сейчас я вытру под ложечку и будем украшать. Так. Ну, сейчас сделаем сначала бордюрчики. Да? Я буду бордюр делать, насадка номер 22, открытая звездочка. Вот такая вот, номер 22. Я беру вот крем, что я отделяла, да, вот от этого распределяла сейчас я промешаю немножко потому что он постоял будем мешочек подойти а делать бордерчики вот. я беру вот ложку Вверху. Подперчики. Не знаю, ракушку или не ракушку, что же я сделаю. Выдавливаем и оттягиваем. Может шум будет у вас. Эта машинка меня лучше настираем. Сейчас я дверь их Теперь вот нанизу сейчас сделаем тоже так. Я хочу здесь какой-то узорчик еще нарисовать. Немного не хватило крема. Все. сделали. Сейчас я беру насадочку. Вырочка. Это номер 4. Вот такая вот насадочка. Я беру сюда крем. я взяла, сейчас что-то будем рисовать, а что я сама еще не Как сколько будет, если вот такие и будем рисовать, так ну что, что-то что надо придумать, вот так можно, вот тут. тут ну как-то так что-то так мне захотелось не знаю так опять же вот так вот, как виде сердечко да вот рисовать Здесь мы так не соединяем, и вот такие вот капельки выдавливаем с одной стороны и с другой стороны, и здесь вот такие вот Сделали серединке прям вот, такие капельки. Вот так. И здесь вот так раз закрутили и сюда. Вот так. Больше. Вот И еще? еще сделаем вот как-то получается так ну сейчас я хочу уже делать цветочки ну, пока больше так ничего сейчас там посмотрим уже декоргерем что-то сделать добавить какие-то точечки Все. сейчас будем делать цветочки наши цветочки Значит, у нас будут двухцветные, я хочу сделать цветочки вот такой насадочкой, у меня без номера идет, это насадка сфера, видите, такая вот, она мне тоже нравится, красивые цветочки выходят, вот такая, это я выписывала эту насадочку. Интернет-магазин, вот лавар, в лаваре я выписывала. И я беру отдельный мешочек, и сейчас я буду делать двухцветный такой цветочек. Я хочу сделать значит, желтую и белую. желтый краситель вот такой я беру и сегодня только такими буду индийский я брала вот такой вот один это я тоже в лаварии выписывала такой краситель лаварии так и беленький вот сейчас я сразу помешаю будет два цвета у нас Сейчас. Промешаю, будем добавлять сейчас мешочек, потом еще сейчас сразу наготовлю с красным цветом, красный белый будет. ну как розовый сделаем цвет такой вот. Все, вот я промешала. Сейчас мешочек отдельно. Лунты добавляем. Сделаем. Половинку такого, половинку вот такого. Добавляем. Буду двухцветные. Луточки у нас. Один мешочек. Так. Вот видите, вот так вот получается. Так, есть, Я сейчас хочу. Перекрасить розовый беру. Так, Такой вот тоже розовый краситель добавляем сюда немножечко. Сейчас я покажу, сколько я добавила. Вот. Капельку взяла. Также вот промешиваю и будем мешочек также набирать. Белый. Я потом мешочки буду менять просто и все. У нас будут так, чтобы не одним цветом были цветочки. Можно вот потемнее сделать. Тут вот видите розовый выходит, а можно потемнее. Я хочу, чтобы уже нежненько было, так. Чтобы оно будет красивее. Вот и белый же шут. Также вот мешочек тоже. А что не не было. Да? Не было. так вот получается так. Все, сейчас будем с вами уже делать так вот я беру насадочку и вставляю сначала вот такой вот мешочек я наверное, еще обрежу чтобы лучше было мешочек сам край а мешочка вот здесь и обрезаю Лучше крем выходил. Потому что насадка нас широкая здесь. Вот Красаю здесь, на этой мешочке сделаю также. Вот так. Все. И пробуем. Сейчас посмотрим, выйдет у нас все или не выйдет. Вот так вот сделать все полностью. И берем вот насадочку, да, вот ставим, не просто выдавили и вот так подняли и все. А нужно крутить влево вправо. Вот так крутим, а потом отпускаем. Потому что если так просто выдавить, цветочек некрасивый будет. Понимаете? Мне ну может кому нравится такой, но мне такой не нравится. Делаю по-своему. Вот. Сейчас вот смотрите. Я беру, вот поставила, выдавливаю их сначала, а потом уже сейчас я его прокручиваю. И отпускаю. Вот видите? Отпустила. Здесь оставляем для розового. И снова вот. Крутим, крутим, крутим, крутим. И отпускаем. Опять же. Отпустили. Отпустили. Видите? Здесь можно... Отпустили. Так. А может полностью вот так, да, такими сделать? А зачем тут оставлять? Еще один вот сделаем сейчас. Отпустили. Вот видите, вам видно? Вот такие вот получаются. Такая красота. Я сейчас вынимаю вот этот мешочек вот, и вставляю вот этот мешочек с розовым. Сейчас немножко выдавлю этот, чтобы шелтый не был. Все, вот я освободила. Вытираю насадочку. И будем такие цветочки сейчас делать. Также шут, давим, давим хорошо, крутим и отпускаем. Здесь. Отпустили. Отпустили. Отпустили. Так, сколько здесь? Два, четыре, шесть, восемь, десять. один сделаем цветочек цветочек вот так вот добавила немножко крема потому что там не хватило И продолжаем сегодня будет еще один сейчас один поставить здесь так вот. получилось одиннадцать цветочков таких вот так, мешала. И сейчас будем делать с вами серединку этих цветочков. Вот. Смотрите, вот. Серединку я буду делать. Декоргель буду брать. Вот. вот У меня два декоргеля. Я не знаю, какой это фирмы. Это у меня вот Америкалор. Меня спрашивали, какой декоргель у меня. Это Америкалор. Вот, я буду сегодня вот таким. Сегодня пользоваться. Я буду серединку делать. Желтенькую. Красненькую. Ложечку. Одного и ложечку второго. сейчас Я по ложечке вот беру. Все, пока хватит. я храню в холодильнике. Вы уже знаете, все прекрасно. Вот. По ложечке взяла. И сейчас я добавлю краситель. Вот такой же, вот розовый. Он будет сейчас темненький прям такой вот капнула вот видите вот и промешиваю вот одну половиночку вот так промешаю корнетик сейчас Видите, промешал, и я сейчас сразу беру корнетик. Вот я приготовил, так вот будем делать серединки. Так. Есть. Я хочу сделать еще желтый цвет взять. Тоже вот такую вот я беру, и окрашиваю вторую половинку. Вот так вот. Я беру ложечку другую. И с этой стороны вот так вот сейчас промешаем. Вот и тоже карнетик приготовим. И будем сейчас ребенки делать. Все, я беру еще один есть у меня. Все. И приступаем. Я желтую, желтую делаем серединку. вот как раз тут красненьким цветом сейчас я отрежу, немножко корнетик получается сейчас листочки добавим и все сейчас здесь и сам стык вот и сделаю красненькие такие точечки Добавляем зелень сейчас. Большой листок будем брать. Я беру краситель зеленый вот такой вот. Добавляю. Я окрашу мешочек еще зеленым. Вот на дорогах взять Но я же сегодня не хочу. его и будем добавлять листочки перемешиваем То, что вот постоянно совсем другой другая структура крема вот так вот получается вот такой цвет листик. Так, листик у нас номер 70. Я сейчас мешочек окрашу. Прям вот так, тюбик туда. Я вот так вот. Тюбик туда вот прям красивый. делать такие вот полоски. Очень. Okay. смотрим, где добавить, добавляем, не пропускаем ничего. что вот так. мы сегодня с вами такой цветок сделали. что насадка лежит, а я чего-то не пользуюсь. цветочки тоже красивые выходят. Вроде бы и все здесь между цветочками сделаю листочек. Так. крема у нас вот осталась, сейчас я вам покажу. Может, и тут вот листочки сделаю. Добавлю, да, потому что что-то не хватает. Вот на сделать нужно маленький было листочек взять, но ничего, сделаем такие вот, аккуратненько, с одной стороны, с другой стороны, вот так, так веселее, все, я думаю хватит, сейчас я вам покажу сколько у меня осталось трем из одной порции. осталось Если на ложку вот из одной порции крема. Так это. И покажу вам тортик поближе. у меня получился это тонкий краси сестрички, я вам уже говорила я хочу блестками еще блестки вот у меня спрашивают за блестки все это блестки я выписывала вот такие вот. контурин у меня есть тоже он отдельно я его у меня золотой только контурин я им не посыпаю сверху это можно красить вот у меня, вот именно золотой, да, я окрашиваю кольца там на свадьбу таким кандурином. добавляю, а тут блестками посыпаю цветочки немножечко вот так блестит Покажу мои хорошие, что у нас получилось, это я так быстренько что сделать вот. такие цветы у меня сегодня получились с вами. Можно двухцветные не делать. Одним цветом какие-то ну, мне так и захотелось. Не так тускло вроде. листочки такие вот. Бук торта. Такой узорчик я захотела. В голову мне прошло так вот. Ну что, а я не знаю, что еще. Ну, вот так вот. Такой тортик я захотела сегодня сделать. Я его сделала. С такими цветочками, я думаю, вам понравилось тоже. Так что, мои хорошие, вот так. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто захочет, пускай повторяет. Я не против. Ну все, до новых встреч. Пока-пока. Торт в разрезе. Сейчас покажу вам, я впекла тортик для моей сестры, она проехала, вот она сидит, здрасте скажу, вот так, тебя знают все уже, да, и сейчас я вам покажу торт разрезе, вот красота вообще. срез у нас получился нашего тортика я вам напишу в описании там все сколько мне меня пошло сюда на крем вот крем я вам говорила что я не мягкий сыр делала а с творога такой вот получается коржи что такие я, я вам и рецептуру Ань. напишу сколько у меня вышло на три коржа продуктов ну все, смотрите мое видео. Все, пока-пока.